Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и сразу с корабля на бал. Выкатываем КПЗ-70 из ангара для того, чтобы посмотреть на что эта машина способна, простите. По одной простой причине, потому что на данный момент эта машина стоит на продаже на аукционе и пользуется популярностью. На данный момент его выставили за 10 тысяч. Завтра цена изменится и, соответственно... А почему завтра? Сегодня цена изменится. Ладно, надо переснимать видео. Всем привет-привет! Вы на канале вот ГСН и я уже выкатываю из ангара КПЗ-70 для того, чтобы показать вам, каким он есть на самом деле. Сейчас КПЗ-70 стоит на продаже за 10 косарей голды на аукционе. Буквально через там короткое время ценник снизится до 9 и машина начнет еще больше интересовать довольно-таки солидное количество игроков. Больше чем уверен, что когда ценник опустится до 8 косарей, вот тогда уж машина действительно расцветет и начнет пахнуть. И на этот сладкий запах сбегутся ну прям половина желающих приобрести себе КПЗ по вкусной цене. Вторая половина желающих будет надеяться на то, что машина выпадет за 7 на продажу, им что ценник снизится еще. Но я в этом очень сильно, ребят, сомневаюсь. Я уверен, что за восьмерку ее уж точно разберу. Давайте будем сразу говорить о плюсах и минусах данного аппарата, абсолютно ничего не скрывая. Первым основным минусом машины является время перезарядки. в 14,8 со всем установленным это действительно очень много. но ну, прям вот совсем, совсем много. Тебе это время необходимо как-то пережить. И вторым а минусом, который сопутствует времени перезарядки, является картонность данной машины. Вот сейчас мне в башню не пробили больше фарт, чем закономерность, но башня, она, ребята, еще хоть как-то танкует. А вот что касается нижнего бронелиста и верхнего бронелиста, то в прямой проекции вполне спокойно прошивают большинство восьмерок. Поэтому, ребят, будьте готовы к тому, что вам необходимо будет справляться с временем перезарядки в попытках выжить. Вот я бы так это назвал. Давайте теперь поговорим о несомненных плюсах по данной машине. Несомненным плюсом по данному транспортному средству является просто шикарная, шикарная, ребят, альфа. Которая действительно, когда залетает в соперника и залетает в него, допустим, там в районе 600, ты чувствуешь себя просто каким-то бешеным нагибатором. Это действительно кайф неимоверный, столько забрасывает. Но, ребят... Опять-таки, уходя на перезарядку, ты ждешь, пока ты сможешь выехать и еще раз в кого-то кинуть. Вот сейчас, ребят, я в не очень завидном положении нахожусь. Почему? Потому что, в принципе, по большому счету, мне бы сейчас продавливать, ну а я сейчас буду отхватывать. Чего бы мне очень сильно не хотелось. Ну что? Еще я не пробил СТ, просто супер, вообще балдеж. наверное, будем ускорять перезарядку, потому что с такими темпами долго я здесь не продержусь. Как вы видите, СТ-1, он уже перезарядился, мне сейчас очень сильно повезло, в очередной раз парень психует, ему будем, честно говоря, выехать, да нормально свестись, и тогда все было бы окей. Честно скажу, мне КПЗ-70 нравится, несмотря на то, что машина не сильно бодрая, несмотря на то, что машина не сильно нагибающая в боях, но что-то прикольное в ней есть, и, безусловно, на ней... Самым, самым кайфовым является набрасывать урон. И делаешь ты это, в принципе, с легкостью если команда тебя поддерживает. Сейчас мне очень сильно не повезло. Меня разнесли. Да вообще нашу команду, в принципе, разобрали со счетом 7-0. И я не могу сказать, что это была непосредственно вина КПЗ-70. Что-то классное, годное в машине есть. Абсолютно вот так вот. Я бы не сказал, что прям совсем спокойно. Но своих половиной тысячи урона абсолютно, абсолютно не... Э Сильно прогибая спину, я сделал. Что касается того, что я получил за 3,5, но с учетом проигрышного боя. 65 тысяч. 300. Ну, довольно-таки неплохой фарм с учетом проигрышного боя. Ну и что касается результативности по команде, то это первое место. И, ребят, посмотрите внимательно, почему мы проиграли. Ну, я думаю, что, в принципе, здесь все понятно. Я не буду катать следующий бой, потому что там, поражение или победа здесь уже не так важно. Вопрос в том, что может сделать КПЗ-70 для победы. А он может вполне спокойно сделать 3500 урона, если вы даже 50% игрок, если вы не скиллови. Если вы играете лучше, чем 50% побед, ну, соответственно, для вас КПЗ-70 станет еще легче в его покорении. Это был абсолютно честный обзор на КПЗ-70. Заходите на мой канал, подписывайтесь обязательно вот здесь, вот внизу по желтому шильдику. На моем канале более 350 честных обзоров на технику и товары в магазине. Никогда никого не обману. Но и, соответственно, показываю машины такими, какие они есть на самом деле, в руках среднестатистического танкиста. Прожимайте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А поверьте, в ближайшее время их очень большое количество будет. Всех благ вам, мира вам, ребят, и спокойствия. Пока-пока.